Добрый день уважаемые зрители Сегодня на моем канале Посмотрим очередную посылочку С Алиэкспресс Вот такой вот аварийный чемоданчик Размер у него в ладошку Чуть меньше Кейс значит сам Вот он непроницаемый Давайте посмотрим что внутри Значит внутри Вот такие вот Пассатижа, раздвижные, другие еще не пользовались, вот видите, работает, там вот пружинка стоит, здесь значит по бокам фонарик, фонарик уже был с батарейкой, все работает. Ну, и здесь у нас что? Отвертка, ножик и пила. Такой вот наборчик. Также обратно сдвигается, складывается. Можно вешать как брелок. Давайте дальше посмотрим. Ну, вот это огниво. Все знают, да, как им пользоваться или нет. Кто не знает, очень много обзоров в интернете на, это, на эту вещь. Вещь полезная Довольно сложно Эту искру получить Но если взять Какой-нибудь ножик То можно ее получить намного проще Вот видите Дальше что у нас здесь Дальше Пила Там такая вот пила как тросовая пила там очень мелкие зубри, зубчики зубчики вот когда руками трогаешь и визуально смотришь их видно, не знаю вам видно хорошо нет значит здесь довольно таки надежное крепление колечки видите и вот это плетеное крепление просто так его не порвать поэтому я так думаю может быть она что-то и пилит но ну, проверять мне если честно, не на что, не на что. Ну, свисток в комплекте понятно компас вроде работающий да, работающий компас нормально И ну, такая штучка универсальный ключик такой. Здесь и пила, и как бы ножик, и вот эти отверстия, как бы гайки крутить, болты на гайках. Открывашка. С одной и с другой стороны. Тут можно вот как отвертку использовать. И линейка. Вот такой наборчик. Я бы еще сюда добавил, конечно, вместо этого огневого я. Я положу сюда спички. У меня есть спички охотничьи. Они будут намного полезней. Сам, сама коробочка, я еще уже говорил, э, влага защищенная. Видите, вот а, здесь резинка все. Ой, вот здесь, на этой стороне, резиночкой все уплотнено. Вот эти можно штучки вообще убрать, если вам не нужны. Ну, смотрите, Стоит наборчик недорого, смешная цена у него шел он быстро, причем отслеживался прямо до квартиры, О, до почты. Вот такой полезный наборчик. Если видео вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие мои обзоры, там тоже интересные вещи, которые я покупаю на AliExpress. Я не записываю чужих обзоров, я использую только свои. Спасибо за просмотр. До свидания.